Помню тот момент, когда я реально почувствовал присутствие Бога в моей жизни. Это было круто, я видел, как Он действует в моей жизни. С того момента прошло не так много времени, но я уже стал замечать, как потихоньку эти чувства начинают куда-то пропадать. Как-то беспокойней стало. Но почему? Бог от меня отвернулся? Я бы мог так подумать, если бы я не знал, что Он никогда ни от кого не отворачивается. И это так, Бог никогда от тебя не отвернется. Отвернуться от Него можешь только ты, но никак не наоборот. Скорее всего, я просто стал уделять много времени ненужным вещам. Однако мы не всегда должны основываться только на чувствах. Бывают ситуации, когда тебе очень плохо, но это не значит, что Бог тебя оставил. Ты не понимаешь, почему это с тобой происходит, и начинаешь спрашивать, «Почему это со мной случилось? Я же под защитой Бога!» И вот именно в этот момент тебе нужно включить свою веру. Ты должен точно понимать, ты не одинок и Бог всегда с тобой. И ничего того, что ты не смог бы преодолеть или пройти, произойти не может. Иначе Бог был бы обманщиком. Когда ты начнешь на это опираться, ты почувствуешь, как начнет приходить свобода. Может не сразу, тут как раз и проявится твоя сила духа. Но когда ты увидишь, что пришла свобода, ты ни капли не пожалеешь, что не сдался.